Есть камни, у кого поменьше, у кого побольше. Вот это те камни, в которые вы Кто-то уже стал мастером по взаимодействию с этими внутренними камнями. Ну, есть те, которые уже сходили куда-то, уже опознали эти камни, уже все изучили про эти камни. Уже с мастером другим по изучению этих камней переговорили, стали друзьями, и уже вместе чай рядом с этими камнями пьете. А камни-то не сдвигаются. Некоторые в новинку камни у себя увидели, говорят, а, камни, что мне делать? А? Но эти так, по успешной стратегии, они сразу говорят, кто сдвигает камни? И тут хачана! Хачанов, сразу туда. У вас у всех разный способ работать с этими камнями. Кто-то вообще обжился, как говорится, несущая конструкция. Там уже интернет проведенный крыша. Именно поэтому такие люди уж не боятся приехать на тренинг, потому что они думают, что у них крыша поедет. Интернет отключит. Да, интернет. Отключит. Как они будут общаться со всеми своими, которые тоже рядом с этими камнями уже обустроились. Они вас без этих камней не воспринимают. Будет часть людей, но ну, всегда она есть. Которая хочет, чтобы ты оставался таким, как каким ты, ты, ты был. Это очень важно, был. Потому как есть ты уже был другой, у тебя же другие желания. И естественно, когда вы приезжаете к другим, да, вам полегче, а ко мне нет. Да, вы там джигу-джигу, или кто-то вас, или... А кто-то вообще, оп, побежал. ну как собирался. Вдруг за вами такая толпень, ты куда? Боже твои камни, и народ катит. Ну, вот крыша. И крышу тебе несут, и камни тебе не катят. И всеми силами пытаются тебе напомнить о том, каким ты был. Все равно будут какие-то люди, которые не признают вас без камней, и будут сильно заинтересоваться, а где же твои камни? Все хорошо, видишь, я счастлива. Хорошо, а камни где? Ты говоришь, да нет, и хуже. Как? Нет, о чем мы будем разговаривать? То, что мы сейчас делали, мы просто убрали камни. Это не значит, что теперь нечего делать. Свертое место пусто не бывает. Нет, это не значит, что мы прикатим туда ногу. Это значит, что дальше мы будем учиться идти по новому пути с собой новым. Потому что именно этого не хватает. Очень часто люди что делают? Все время работают с чем-то прошлым. И даже желая пойти в будущее, они же как идут. Вот смотрите. И дальше тебе говорят, да, блин, ты, вон же твое будущее, жизнь заканчивается, надо хоть успеть как-то пройти. Ты говоришь, окей. Выдыхаю, отпускаю, все. Счастлива тебе моя проблема, оставайся. Поливала я на тебя. Ты знаешь, ты мне всю душу вывела. Все, пошла. Я иду в свое светлое будущее. Все, ты больше не дождешься, что я к тебе вернусь. Нет, нет, у меня впереди. Там, там где-то у меня впереди. Вот так все классно будет. А ты нет. Нет, подожди. Я тебе выскажу все. И даже кто встречается с тобой, ты говоришь. Ну, вот у меня новая будущая. Говорит, а да как твоя проблема? Да вон она. Я ее с виду не выпускаю, а то не дай бог она ко мне побежит, на меня напрыгнет, ребята. То, что мы с вами делаем, это просто проживаем это все. Почему мы не поворачиваемся к нашему будущему, хотя всеми силами хотим? Мы не знаем, как по новому, как с собой новым там идти. На что смотреть? Мы не знаем. Почему я не акцентирую внимание или там, не даю много времени на вот эти вот бла-бла-бла во время тренинга? У вас просто силы не будут особо. Потому что единственное, о чем вы говорите во время тренингов, это о прошлом. И о прошлых проблемах. Вы все время туда поворачиваете. Вы приезжаете развернуться, вы все время туда. То, что здесь происходит, это так, раз... Время жизни ценное, но еще есть. Вы еще можете двигаться, вы еще можете думать, вы еще живы. Но время-то идет. Можно проблематизировать свою реальность каждый день. Для этого вообще не надо ничего делать, нужно просто думать о своем прошлом и вспоминать все плохое. Все. Я вам гарантирую, что вы в этот момент будете испытывать все самое ужасное в своей жизни. Физически, эмоционально и ментально. И вообще, я считаю, что люди мастера удерживать свое внимание на своих проблемах. Единственное, что нужно, это переключить фокус внимания. Вам не надо этому учиться. Вы умеете. Надо просто повернуться. То, что мы здесь делаем, это вас разворачиваем. И все.